Привет, посетители психушки. Вы когда-нибудь задавали вопрос, который заставлял всех чувствовать себя неловко и неуютно? Иногда вы можете не осознавать, что вы говорите, и в итоге перегибаете палку или обидеть окружающих. Есть вопросы, которые вы можете задавать другим или даже себе, которые на самом деле не помогут вашей ситуации, а могут даже ухудшить ее. По этой причине важно быть внимательным о том, что вы говорите. Чтобы подробнее изучить эту тему, вот пять вопросов, которые умные люди не задают. Первый. Не думаете ли вы, что нам следует? Не думаете ли вы, что нам следует сделать это вместо того? Или поесть здесь, а не там? Когда вы задаете такие вопросы, вы не позволяете другим высказать свои мысли и высказать свое мнение по этому вопросу. Скорее, вы уже предполагаете, что ваша идея или план – это то, что нужно, и просто хотите, чтобы кто-то согласился и кивал головой в такт вашим словам. Из-за этого умные люди стараются избегать такой постановки вопросов поскольку это не позволяет людям внести свой вклад, обсудить и придумывать различные решения проблемы. Это ограничивает творчество и разнообразие. Поэтому в следующий раз, когда вы поймаете себя на том, что задаете вопросы типа «да» или «нет», постарайтесь придумать более открытые вопросы, которые позволят людям действительно высказать свои мысли. Номер два. Почему ты не… Почему ты не учишься в колледже? Не состоите в отношениях? Или работаете на работе? Эти вопросы часто создают большое напряжение, потому что они могут заставить другого человека неловким, обиженным и защищаться очень быстро. Формулируя свой вопрос подобным образом, вы подразумеваете, что, что они не следуют тому же графику, как и все остальные, и поэтому не делают то, что они должны делать. По этой причине, когда вы говорите, это может показаться осуждающим, покровительственным и оскорбительным для этого человека. В такие моменты важно помнить, что не все делают все одинаково. Люди происходят из разных слоев общества, имеют разные обстоятельства, предпочтения и приоритеты. И поэтому у них разные сроки. Номер три. Почему у вас такие большие мешки под глазами? Любой вопрос, связанный с чьей-либо внешностью, обычно не стоит задавать. Будь то большие мешки под глазами, прыщи на лице или изменение веса, внешность человека может быть чувствительной темой для некоторых. Поэтому вопросы и комментарии по этому поводу могут показаться бесчувственными и обидными, даже если ваши намерения добры, и вы просто беспокоитесь и беспокоитесь за их здоровье. Вы никогда не знаете, через что они проходят и или переживают. Возможно, у них проблемы с психическим здоровьем, или у них трудные времена на работе или дома, что и вызвало изменения в их внешности. Поэтому старайтесь избегать вопросов, связанных с физическими характеристиками человека, и выбирайте более интересные темы. Номер четыре. Что я могу дать этому человеку? Есть ли человек, который вам интересен? Спрашиваете ли вы себя об этом всякий раз, когда вам кто-то нравится? Задумывайтесь, что вы можете дать другому человеку? И сомневаетесь, достаточно ли этого? Предполагает, что вы должны есть, что предложить, чтобы быть достойным дружбы или любви. Это просто неправда. Хорошие и здоровые отношения не похожи на деловое соглашение. Где вы рассчитываете, что вы даете и берете друг от друга? Или о том, как вы можете заслужить их внимание или привязанность? Дело не только в работе, внешности или деньгах. Вместо этого, что действительно важно, это качества и причуды, которые делают вас тем, кто вы есть. Будьте собой, и они придут ценить и любить того человека, которым вы являетесь. Помните, что вас и всегда будете достаточным. И номер пять. Разве ты не должен знать, что мне нужно и чего я хочу? Говорите ли вы это своему другу или партнеру? Иногда, когда мы знаем кого-то очень долгое время или проводим с ним много времени, вы можете обнаружить, что чувствуете очень созвучно с ним. Однако, несмотря на то, что может показаться, что вы можете читать мысли друг друга, это не значит, что вы действительно можете. В результате вы можете обнаружить, что становитесь раздражаться и злиться, когда ваши близкие не понимают, когда вас что-то беспокоит или не помогают вам, когда вы в этом нуждаетесь. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать их об этом и расстраиваться, когда они не знают, чего вы от них хотите, постарайтесь напомнить себе о необходимости сообщать им о своих потребностях, чтобы они могли помочь вам так, как вы этого хотите. Задаете ли вы такие вопросы? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным,